Давай, свои мысли. Я пожалела, что мы туда не ходили никогда до этого. Да. Это очень классно. Прям. Это мы оттуда вышли. Это очень классно. Там так влажно. Вот рыба. Мы, мы почему-то никогда не хотели... Папа, ну, а мне мы, мы... жалко 200 да. рублей какой то типа, ну фигню. Какая-то что, что, на растениях нет, ни разу не видели, что ли. И, и как-то они ходили. ходили. А сейчас да. вот решили и вообще не пожалели. Очень круто. Мы теперь, мы а ты помнишь, если я не буду говниться, у меня дома супали и будет. <свят> да. Да. Да, помни. <свят> ты, ну ты же Ты что на меня? Смотри, какой. Да, конечно, будь ты теперь. Ой, смотри, в жопу этот. Ага. Запах этот прекрасный. А этот такой-то прям такой Вот это дай мне поесть. А, урок не читай. Сломай. Открой. Аккуратней, Понравилось? А ку, ку ку О мальчик, смотри, что делает. Че? Смотри, куда ку -ку. Встал. А там, что, тихо, Я не знаю, что делать. Давай ему еще дадим нифига себе он отсюда сделал зачем. Смотри, Матч. Ой. Вот еще одно прикольное животное здесь. Крутые родины. Я боюсь тебе. А что ты мне дала такие еще по поменьше дала? Это на обезья... ну, а чего? обезьян. Чего? Обезьяна мы оставим. Сам то обезьяна. Ну а что, Там морковки мало, да еще поступать. Стой. Ну, стой, стой. Давай. Идем. Норм Нормально? Ну да, они такие облежные, облежные сейчас все. Ю. Так я еще хочу. А боюсь есть? Нет, я тебе не дам ничего. Я боюсь. Че еще? Я знаю. Такие ноздри огромные. Ты меня боишься, что ли? Нет, я его боюсь. Угу. Погнали дальше. Пошли. Он красивый. EpisódioКрасный... <TA thick> Можно потрогать, пощупать Да. Хорошо пошучи. На моей ноге? Да. Я вот нажму прям кнопка под ногой. Я чуть-чуть не нас... Прикольно Ну все, ладно, мы все поняли. Давай, уходи. Что будет? 30 секунд. Давайте ты и сдавай. Давай. Максим. Теперь, давай. Стой, я хочу... Чтобы, вставай, да, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Одну ногу поднимай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Да. я не понимаю, почему как вообще ходить-то куда, мы потеряли. Можешь, пошли на качельник? Блин, так классно ты такой держишь как-то, а у тебя здесь в бегают. Ну тут это, прям, цивильно так все сделано. Мне кажется, прям с каждым годом все улучшается улучшается. Видите, качели классно. Угу. Я лискни. Лискни. Лискни. Лискни. Лискни. Лискни. Рукая качель непонятная. Я не могу сесть. Ну ты прям туда прыгни. Ну ты что, издеваешься? Я не могу. Грузоподъемность 30 кг. Я не могу. Закончили? Да, не... Удобные должны быть, стой, да? Стой, стой. Полетели. Стой, больше не надо. Я пока не, не прикольная, удобная такая конструкция. Я села, я поняла суть. Здесь прям так все пооткрывалось. Я говорю, каждый год приходишь. И каждый В том году у нас... очень много было все закрыто. И вот эта часть тоже, смотри, тоже новое сделана. Пойдем. Чао. Подаем. здесь летом, что не прикольно? Мы все... Мы первый раз пошли весной. Мы всегда ходили летом. 25 градусов ходить невозможно. Угу. Ты начинаешь ходить мороженое, 200 рублей, 300, блин. Да, да, попить, да. Попить, пожрать народу валом. Мам, я хочу попить. Сейчас. А, а, вот они куда вот их завезли. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я их не видел. Видел? уже а плавают то О, Только, да. Смотри, сколько бобин много. Смотри, там тех турх там просто пингвин залезть не может обратно уже, уже уже сказали он видать да, давно уже там плавает этот пингвин. Да? Ну он то что говорят, типа сказали уже сотруднику, то что пингвин выбраться не может. Да. Вот. Да. Угу. Да. Я жирафа хочу Сегодня смотрите, жирафа белого медведя. Зебр. Зебра, еще кого? Много кого еще. А почему мы вниз не спускались? Вон, А тут кто полагает? А тут, наверное, для... Для пингвины есть. Для пингвинов, да. ты не такую сильную! Чего ты это, это не сильная. Просто, У нас войтовки не хватит. Что-то вот откручивается, Это да, Это, типа, сделана подводная лодка? Да. Что -то, что -то. Туда лучше не открывать. Так, не кто угу. Там пламин. Да. Прикольно. Тоже. Вот. Все, идем. Это подводная лодка. Это подводная лодка, да. Это очень красиво. О, какой цвет у них прикольно. Я и говорю, это очень красиво. Ёх ты. А еще у у каждого, видишь, разный. Это оттуда. Это... Ага. На одной ноге каждый стоит. Офигеть. А какой-то мой былос, что фламинго может стоять на одной ноге часами. А сколько тут стоит? Вот а тут прям вообще красный-красный, розовый-розовый. Ну, оранжевый прям какой-то такой. А ты сейчас... Тут тоже, по-моему, да, вот это часть? Где? Где? Туда дальше медведь, а здесь жираф тоже. Но, наверное, там счет а, не В ангаре, нет? Ой. Зебры! пока Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! У! них черные, <соцентрительные> да да Маленький будет. Да. У меня попала обычная лошадь. О, как Вообще. <схи> а какой О, какой-то очередной. Это умер. А это а а по любому стоит. Это Это Это страус. Большой такой. Эй. кинем что-нибудь. Что будет он ходить? А? Эй, эй, эй. Прыгни. Такое пушистое крыло. Да. Тоже крутой. Да? да. Че, пошли с зебром смотреть? Ой, жарафу. Да, Жира. А вот. вот, я. Обалдеть. Ух ты! Ира. Круто, Максим. Смотри, смотрю. Видишь? Да. Тут, скажи, кто это? Тумба-юмба это, Максим. Что? Тумба и юмба. Так, Фатку отменяются съемки сначала с фотографии мамы так, и Жира. Мне кажется, он не повернется. <соة> <соة> потому что ему все надоели. Просто чили. Он просто живет жвачку. Мне ну, кажется, он уже несколько часов так сидит. <сида> да? <сида> просто ничего не делает. Просто жует. Куда он пошли? А я сюда. Пожарим. Да. Пожарим. здесь живет. Пожарим. И смотрит телек. Нормально, да? Адунгутанга. Ар Девочки, дай. Максим, смотри, дядь. Давай, иди ко мне сюда, иди. Двой. Давай. Ну давай морду сюда. Давай. На. Кидай. Да зачем папа прям дотянется? Нет, не достану. Докидай. Блин. А мама я. Ты прям туда кидай, перекидывай. На тебя прям через забор кидай, через верх. А я хочу рогатый. Сейчас опять теперь, наверное, да я посмотри, О -о -о -о. кого я подняла вообще. Ты будешь ты? А что, нет, не будешь? Ну, если... Он съел тут. А этот не нашел. Тоже съел. Ха. Давай мы дадим хру хрустяшку мороженое. А, Сейчас, у них как моря будет ой в жбан. да фу. ты обманываешь фу. меня да, Максим, на кидай ему через верх давай что ему все время в голову прилетает пойдем Максим пошли быстрее медведя чего чуть он большой какой. Вообще нет, просто нет, большой. Нет, нет. чистая нет, вода. Да. чистая вода, но и он очень большой. Я не могу посмотреть. Че, не видно? Иди тогда туда, иди на Крутой, да? Прям большой. У нас еще через верх есть площадка, чтобы сверху посмотри. А да. там еще один белый медведь. Где? Вон. А, да, к ним, по-моему, привезли подружку, короче, ага. и ее пока к ним, короче, они не, не, не контачат еще. Ее должно на нее посмотреть нельзя. Но их потом можно будет с друг другом, и они будут деток плодить нам ага. в Нижнем Новгороде. Круто. Ты заметил, что у нас очень много животных, которые живут раздельно попарно, а потом их скрещивают. Да, да, да. То есть у нас есть две зебры, у нас есть два буйвола, там типа два таких, и вот это. Да, и вон она что-то хавает там. Но вот этот прям наш. Типа покормить. прям местный. Какой. Вот этот Валер прям вообще, да? да Офигеть. У <сосан> нас <сосан> хорошо издал, Не <Вообще>. стыдно. А это просто. Смотри, что я на самом деле Что-то он смеется. А ведь у из мира. Смотри, что Красивые, да? Еще. Расцветка прям вообще прикольная А если, эти кошки-то Типа порода Какой-то у Афони была Помнишь? Гучи, Гучи, которого звали Ну, прям пород такая же, как сервал. Очень крутые Сколько мы сюда не приходили это росомаха всегда бегает Может, знаешь, как по кругу скачет, Просто круги наели. Целыми А волков почему-то нет здесь. здесь. Ну там несколько этих вольеров с волками, но их нет. Видимо, еще холодно, их пока не выпустили, они где-то нами сидят. Ты видишь вообще? По поводу волков, их, наверное, не видно, но они есть. Они просто сидят в будках у себя. Никого, да вообще. Просто здоровая собака. Какие-то они неактивные. Сейчас у нас что осталось? Но... В этот... Деревню только в эту, и все. А так мы обошли весь, в принципе, зоопарк. Мы да. тебе покажем. Ха. Офигеть, они так а Максим Меня смешает, что здесь уже треснуло стекло, что когда-нибудь оно в ненужный момент реально сцепится. Смотри. Вон туда, смотри, как он спит. Вот как Вот эта часть, кстати, каждый раз об этом говорила, она нам очень сильно не нравится, очень много птиц нам не интересно. Да. Ну блин, вот прям я после Амазонки. Да, вообще круто. Там же такая атмосфера, там что-то птичек голочистых выпустили, и это прям реально как будто в джунглях. Фотки получаются, ну не видно стен, просто чисто джунглях. Вау. Круто. А вот это пройдем? Не знаю, пойдем а, тут тарми, птицы какие-то интересные. Там он мать. О, тут еще вот двое двери ну, можешь... А вот, это вот это вот наш. О, тоже на чиле. На чиле, на расслабоне. Офигеть. Что хочешь делать? Давай, успешно. Вот, все. Чем и где? Во-первых, у нас одится аккумулятор, может все закончиться вообще в любой момент, поэтому блин, АМС so может быть и без конца и mm -hmm. только дома. Но говоря самое стрёмное, да, стрёмная реклама. Ты смотришь здесь на живых куриных, и ты напись курочку, приходя в магазин, ты можешь потом их жрать. Mm -hmm. Не прикольно. Помнишь, мы здесь снимали, какому мы гуси дрались? Да. Здесь, короче, раньше бегали прямо вот здесь вот всякие животные, живности. Козочки, Может, овцы, куры. Вот, сейчас что-то всех убрали. Хочу офли, офли. Вот, сейчас мы докормим всю нашу еду. И, в принципе, ну, ну, мы все обошли, там да? Чего осталось чуть-чуть. Что-то -чуть. ну, есть есть. В принципе, обошли все. Там... Не отномер, все просто... В общем, у нас села камера. Осталось чуть-чуть на телефоне. Мы сейчас докармливаем вот да, этот прекрасный пакетик. О, и Sorry. едем домой. Вот как и так. Mm -hmm. А мы кормим хлебом кос. Я говорю, сейчас классно, Здесь жить раз такой и смотришь на зоопарк из дома. Ну, мне кажется, вонище время. Летом. Он чуть мой чуть-чуть Все, поим, докармливаем и едем. Ага. Все, открывай. это Чуть упал. Чуть. Пожалуйста. не вон еще. Вон иди посмотри. Ты шарик просил. Вот тебе шарик. кит много. Вон, вон, вон там А да, я давно их завечу. Я не учу Не надо снимать, то да что? А. Ты папа снимает, не развивайся Я бы секрету здесь. Я бы секрету сделал а, да Хорошо, если ты заметил, что там тогда такое? Не знаю Иди, смотри что Мы сейчас папу в магазин отправим Ну, как быстро так просто я закрывала и тут сразу колчинка мне попалась я поставлю видео калчинку а больше ничего тяжелый что ли да ты будешь сам драть или Чего это Будешь распаковывать? А. Так. <смех> и какой-то! Чего он Митра. Это как? Ну просто... Так иногда. Жива. Митра. Вот и Что Смотрите вот эти ножки шарики. Какие? Вот так уже они привязаны. ты так не оторвать. Ты будешь смотреть на А смотри. Открывай. Смака для взрослого человека вообще-то, да, это не хухры-мухры. Чего? Да я не могу его взять, он вот скрипит, но я не люблю скрипки. Я просто не люблю скрипки, да? а там все вешало. Скрипки? Скрипки. Это когда что-то... Как оно? Вот такая красота у нас получилась. Это, Это, мой... что? Это магазин Дакатон. Это да. мать. Купали много Это мой день рождения. Да. А вот смотри, да, что пятерка написана. Для тебя специально. Видал? можно Пятерки бы этой не было, не купили бы. Тихо, там бомбит. Смотри. Максим, не в это, это... Смотри, он чем отличается от его самоката? У тебя сзади было два колеса, и он у тебя сам стоял. Этот сам стоять не будет. У него есть подножка, иди сюда покажу. Вот. То есть, если ты пошел на площадку хочешь пойти бегать, нужно поставить подножку, чтобы самокат не упал. Ладно. Вот, а также она потом убирается. Соответственно, чтобы тебе ехать, тебе нужно его прям держать. Ну Потому что, видишь, он не так стоит, он как в взрослых уже, все. Будешь проводить учебу? Другой у А где он учится, будет кататься? Не дома же. Я на нем первый раз думаю. Смотри, он на маму. Такой тяжелый. Ты ролик, ролик, Руль ролик, ролик, ролик, ролик, Давай. ролик, смотри. Эй, ролик, ролик, Поедешь. Поедешь? На, Надо попробовать с чем заедет. Ой. Будем учиться? Научим. Надо взрослым самокать кататься. Только-только пришла пицца наконец-то. И я только-только пришел из магазина, прям вовремя. Так, мне стыдно было. Вы не, блин, можно я расскажу? Я просто не могу. Короче, Леша ушел за яйцами, потому что мы сегодня ночью будем красить яйца. У нас все всегда как. Да, последний момент. Сегодня суббота, завтра Пасха. Вот и короче, ну сейчас же ПП не работает, нужна карточка. Он с этой карточкой ушел в магазин, звонит доставка, и я понимаю, что мне платить-то нечем. Ага. Леша, телефон оставил дома. Звоните, я ему не могу. Я стою такая. Ну давайте эту попробуем, я понимаю, что у меня там нету денег вообще Мы стоим и начинает этот тупить, он подождите, да, он у меня бывает иногда тормозит эта вот штука Сейчас подожди Максюха Фу, ананас, он любит Начинает, короче, тормозить, я такая И, короче, я такая, блин, ну все, груща буду, муж звонит, он с карточку ушел Куда? ничего страшного, я понимаю, что позвонить даже ему не могу, не знаю, что мне делать Он ушел 20 минут назад, я говорю, нету И слышу, открывается дверь в я говорю, ой, да, он, наверное, он идет Повезло. Не так было упоминал. Каждое показывать, что призли. Это большая, которая один. Это просто причина того, почему мы больше один не готовили. Вот со я, я уже достал. Так как мы мало едим. Решили просто заказать тупо пиццы, тупо соку, кола. Это Максим говорит, пиццу", потому Сегодня что... в зоопарке поедем с шашлыка, и так что на сегодняшний день нам вообще это. И достаточно. плюс нам завтра готовить, сидеть за столом. Говорю, я уже рассказывала, завтра вам есть картошки, салаты. Поэтому сегодня мы не готовили ничего. Красотища. Ничего не Две большие. Вот, ну, потому что так получилось. мальчик. Маленькая. Вот, так. И мою любимую, самую маленькую. Да, потому что Спасибо. ты ешь один, что ешь один, ну, а все будут есть. Ну, сейчас мы раскладываем красивую тарелочку. Максим, ты какой будешь? Мясную и сладкую? Я без перс и без ананаса. С ананасами всегда у меня все, есть. Все, сейчас кушаем, а, хочу, а потом будем кушать еще тортик. И Надо поснимать. Да. А потом мы кладем Максима спать, будет время одиннадцать-двенадцать мы начнем краситься. Да. Ну, отвалилась. Да делай вот это, Не сказала! Чего? Во-первых, вот это вот вообще святая вещь. Это улетает за глаза у Алексея Андреевича просто сразу. Там внутри какой-то бульончик, и они офигенные. И кто-нибудь, может быть, знает, что, блин, у них за чесночный соус. Очень прекрасный сок. Он масляный, жирный, непонятный. В магазинах таких нету, но это просто божественно. Да. Сейчас мы садимся упаковывать. Быстрее я уже не могу. Не а я могу. А я не могу. Все. Приятного питида. Сейчас -то. -то наложим. <с> Счастливая М -м? Здесь счастливая моська. Здесь счастливая Мы садимся смотреть сериал, Максим параллельно играет, накатается на самокате, раз 6 его уронил, пока тебя не было. <laughs> вот, так что все, садимся, кушаем. Да, приятного аппетита. А еще, еще, еще, мы смотрим классный сериал. 9.1.1 называется, нам очень понравилось. Да? Да. Днем рождения, если лучше, давай чокнемся. Чокнемся, да, нормально. Давай. Бери стакан. Эй-эй-эй, э -э -э -э, поехали. Днем, Днем рождения. Ты крепче машину. прольешь. Ты видел такой? Да. Кулачок, давай. Пусть у меня пятилетний ребенок, и я не верю. Прекрасно, погоди, сын ды ды Офигеть. И мне пятилетний сын. Да, прикинь. У меня пятилетний сын. Я пять лет назад родила. Прикинь, бывает же такое? Не, конечно. Не, не, не. Он не смотрит. Смотри. Да, я хочу, чтобы... Я, да, я хочу, чтобы он не был очень много подписчиков и подписок на канал. О. Много лайков и подписок. Давай, Круто. Давай. Сдавай тогда. Сдавай. Ага, почти. А еще? Лицо только близко, так не надо. Давай, сильней, сильней. Ага. Еще? Ага. Еще? Ага. Ай, ты плюнул! А у меня всего выплевал уже. Давай, давай. Есть. Ура! Фу, как воском пахнет. Ага. Всем спасибо за просмотр, ставим большие пальцы вверх, подписываемся я, я на наш канал, пишем это. комментарии, скидываем донатики. Что еще? Не знаю, спасибо большое за просмотр, скорее всего это было две части, поэтому вот. А мама, у меня 7, лет. Это свечка. Ну похоже на шоколадку. Нет, это не шоколадка. Так что все, все. все окушаем, а На накладываем, отправляем сына спать. Да? А чем я? Сейчас все Вы сделаем. Сейчас Пока. Все сделаем.